I'm on Ты даешь мне силу, наполняешь жизнью сердце мое Иисус. Ты даешь мне милость, ты даешь мне силу, наполняешь жизнью сердце мое Иисус. Истина твоя победит. На злачных пожитях Вот он тихим водишь меня Господь Иисус, Ты пастырь мой Я ни в чем не буду нуждаться Ты покоишь меня На злачных пожитях Водом тихим водишь меня Где бы я ни шел, не убоюсь я зла Где бы я ни шел, ты всегда со мной Где бы я ни шел, не убоюсь я зла Твой жезл и твой посох успокоят меня Где бы я ни шел,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 Где бы я ни шел, ты всегда со мной Где бы я ни шел, не убоюсь я зла Твой шезл и твой посох успокоят меня Господь Иисус, ты пастырь мой Я ни в чем не буду нуждаться Слава Тихо Сердце чистое Сотвори во мне И своей живой водой, Сердце мое, а Сердце чистое Сотвори во мне И своею живой водой. Сердце мое помой, реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой, Реки воды живой, реки воды живой. Реки воды живой Это дух святой Сердце чистое Сотвори во мне И своею живою водой Сердце мое помой Сердце чистое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 Сердце чистое Сотвори во мне И своей живой водой Сердце мое, а мой Сердце чистое Сотвори во мне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 Реки воды живой, реки воды и воды живой, это Дух это Дух Святой, это Дух Святой, реки воды живой, это реки воды живой, Реки воды живой, живой, это ты святой. Реки воды живут, реки воды реки воды живут, реки воды реки воды живут, воды Да, да, да, да, Святую твою Жизнью ты своей заплатил За мою свободу Я вхожу в святое в святых Через кровь святую твою Жизнью ты своей заплатил самую За свободу Поклоня И мрака и тьмы Пошли не стали Навеки Ведьми Давайте славить Бога Давайте славить Бога Но только будем славить так Чтоб слышала вся земля Для тех, кто славит Бога На небо есть дорога И по дороге в небеса Можем двигаться ты и я если возьмешь жить, устанет народ, Слово от Бога для жизни возьмет. Этот народ не узнает не Через год скоро изменится наша земля. Станет великая Божья семья, Где Дух Святой, там слабой, всегда. Давайте славить Бога! Давайте славить Бога! Но только будем славить так! Да!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 Воскресенье Твое За победу Твою За Голгофу, за кровь Я Тебя благодарю Счастье твое За победу Я Иисус Просто я благо За победу твою, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За победу Господь есть Бог Блажен народ, у которого Господь есть Бог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 Востань, Господь, и рассеятся враги Твои Все ложные боги исчезнут с лица земли Востань, Господь, и рассеятся враги Твои Все ложные боги исчезнут с лица земли Достань, Господь, и рассеятся враги твои Все ложные боги исчезнут с лица земли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 все ученики были вместе как отец Но явился с неба сильный ураган ты наполнил том, где находились они И каждый человек загорился Загорился, загорелся. каждый человек загорелся, Принимая дух святой И каждый человек Загорелся, загорелся, загорелся И каждый человек загорелся Принимая дух святой И явились как бы языки им огня И все они наполнились духом и дух святым И заговорили на разных языках так как Дух Святой давал им провидение, каждый человек загорелся, загорелся, загорелся, каждый человек загорелся. Принимая Дух Святой, каждый человек загорелся, загорелся, загорелся, каждый человек Горелся, принимают к святой. Когда он настал. Все ученики Были вместе как один Но явился с неба Сильный ураган И наполнил том Где находились они И каждый человек Загорился Загорился Загорился И каждый человек Загорился Принимает он Святой и каждый человек загорелся, загорелся, загорелся. И каждый человек загорелся, принимая ту светлую. Господи, благослови Россию Всех врагов собою примири! Искупи грехи Христос Мессия Всем Свою! Любовь ты дари. О, святи страну на процветание Мирный труд на благо с радостью. Дай народ силу созидания славных дел во славу Твою. Дух Христа нам дарует свободу, веры свет озаряет сердца. Будем мы сильнее год от года, Царь царей, наш Бог до конца.